Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Вы, наверное, все прекрасно знаете, и те, кто следит за мной, что я уже год и два месяца сегодня ровно я зарабатываю в фонде взаимопомощи Я Являюсь лидером и спикером. На сегодняшний день я заработала и вывела более 2,5 миллионов рублей. И хочу сегодня вам рассказать о такой площадке, как World Money. Ну, начнем с того, что у нас I'm awesome. Наш основатель и руководитель нашего фонда, это Денис Сологуб, работает честно, прозрачно и платежеспособно. Стартовали мы 7 декабря 2019 года всего лишь с одной площадкой World Money. Сегодня я и хочу о ней вам рассказать. Но на сегодняшний день у нас 7 млм площадок и плюс 2 инвестиционные площадки. Это крутая инвестиция, это инвестиции в бизнес на земле. Есть игры, э, сейфы от World Money. Э, площадка World Money, площадка PD социальная, площадка Golden Ring Mini, Golden Ring, Be Home, Clever Mini и Clever. Но на сегодняшний день я хочу вас познакомить вот с такой площадкой. Но прежде чем рассказать о этой площадке, я хочу вам, э, вам просто сказать о том, что у нас регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами подтверждается только через вашу почту. Почта должна быть указана при регистрации Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. Ну и давайте в обязательном порядке прописывается Skype, телефон прописывается и прописывается прописываете в этих ячейках свои кошельки. Ни одна ячейка здесь не должна быть свободной. Если у вас нет этого какого-то кошелька или вы не хотите работать с этим кошельком. Мы работаем с Perfect Money и поэт кошельком. Если вы не хотите, значит прописывайте нули и кнопочку сохранить. Но ни в коем случае ни одной ячейка в кошельках не должно быть свободно. Пожалуйста, загрузите свою фото фотографию, потому что работать и видеть человека, с которым ты работаешь, это намного приятнее. Ну и давайте перейдем. На площадку, на слайд, вернее, на котором я вам сейчас все объясню и все покажу. Я вам буду показывать сегодня очень короткий путь к большим деньгам. Это На этой площадке, она так и называется у нас в World Money, есть всего лишь, как вы видите, 6 столов. Два стола у нас полностью есть, полностью выплаты, зеленым светятся выплаты, есть два накопительных стола и два стола, с которых вы получаете в обязательном порядке одну выплату. Первый стол у нас стоит 1000 рублей, второй стоит 2, третий стоит 6, четвертый стоит 5, пятый стоит 10 тысяч и шестой стоит 30 тысяч. Я сегодня вам покажу Короткий путь к большим деньгам. Допустим, того, что вы зарегистрировались и активировали первый стол и четвертый. Это всего лишь 6000. Приглашаете первого партнера, он становится к вам на это место и сюда на это место. Когда приходит к вам второй партнер и нажимает покупку первого стола, у вас закрывается этот первый. Стол У нас закрытие первого и четвертого идет с двух партнеров. И у вас автоматом открывается второй стол накопительный. Точно так здесь второй партнер нажимает покупку четвертого стола. И у вас автоматом закрывается этот накопительный стол. И открывается за 10 тысяч пятый стол автоматом. Сюда приходит третий партнер. Вы получаете... Тысячу рублей на баланс для вывода. Сюда становится точно так третий партнер. Вы получаете пять на баланс для вывода. У вас всего три партнера, но вы уже получили на баланс, вернули свои шесть которые вы затратили на покупку этих столов. Смотрим дальше, что будет происходить. У вас первый партнер пригласил себе два партнера, и закрыл первый стол. И приходит, становится к вам на это место. Здесь точно так. Он закрыл, пригласил два партнера и пришел, встал сюда на это место. Это стол накопительный. Второй то же самое проделал. И приходит, становится к вам сюда на это место. И точно так и здесь. А здесь третий партнер. Точно так пригласил два партнера, и у него закрылся э, э, этот первый и пятый стол. И он приходит, становится к вам на, э, э, на, на, на второй стол накопительный и на пятый. А что будет происходить дальше? Первый партнер закрывает свой накопительный стол и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. А за 1000 рублей и за 2000 идет реинвест этих двух столов. Здесь у вас первый партнер закрыл свой накопительный стол и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам 10 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч идет активация площадки Golden Ring. Второй партнер... Пригласил а, а, в, в, три партнера, вернее, и закрыл свой накопительный стол и становится к вам на это место. И приносит вам 6 тысяч на баланс для вывода. Здесь он закрыл пятый стол, точно так же накопительный, и приходит, становится к вам на шестой стол. И приносит вам 30 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер дублик, делает дубликацию своего спонсора и приходит, становится на это место. И у вас идет, за, идет 1000 рублей на баланс для вывода, и этот партнер тоже самое проделывает, и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете сколько? 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, ребята, вы с малым количеством партнеров заработали в себе. 86 тысяч на баланс для вывода и плюс за 20 тысяч у вас активировалась крутая площадка Golden Ring. Сюда на эту площадку к вам будут выходить ваши все полностью партнеры, ваши клоны, ваши полностью вся ваша команда будет идти за за вами на эту площадку Golden Ring. А, ну, а маркетинг по, по этой площадке... У меня есть на моем YouTube-канале. А, не поленитесь и посмотрите внимательно, сколько вы будете там зарабатывать на этой площадке Golden Ring. А, с вами была Ольга Арзуманян. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, стучитесь ко мне, пишите. И вы найдете меня во всех соцсетях. А, также можно позвонить на Skype, на, на Telegram. Можно позвонить в WhatsApp. Я вам все подробно расскажу расскажу, Нарисую, подскажу, по какой стратегии можно заходить. Еще здесь есть такая одна стратегия, которую можно, я вам сейчас покажу, как можно зайти. Это можно зайти, купить первый стол и можно купить пятый. Вы тем самым в два раза опять сокращаете количество партнеров. И вы быстро выходите на выплаты. Можно заходить по другой стратегии, покупать первый и второй, первый, второй и третий, первый и третий, первый, второй, третий и четвертый, первый, пятый, первый и шестой. Выбирайте любую стратегию, звоните, пишите, я вам все покажу все расскажу. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney.